Добрый день, меня зовут Алексей Суетнов, мы находимся в центре Исток. За моей спиной находятся зеркала МG Мега Galaxy. Идея открыть этот центр пришла год назад, после посещения в Москве похожего центра. Мы были в полном восторге после сеанса, проведенного в таких зеркалах. И решили создать такой центр в Калуге. Калуга – это колыбель космонавтики. Здесь творил Константин Эдуард Сиолковский. Здесь очень э, связь с космосом, но ну, я считаю, что очень высокая. И поэтому в нашем центре в зеркала, я считаю, что работают очень хорошо. Многие пациенты приходят в наш центр для того, чтобы поправить свое здоровье. Кто-то приходит, чтобы решить какие-то жизненные ситуации. Мы начинаем с нашими пациентами работу, сначала делаем диагностику. Пытаемся понять, в каком состоянии находится человек. Чаще всего он находится в состоянии стресса из-за постоянных депрессий. Первые несколько сеансов человек нарабатывает потенциал для того, чтобы запустились механизмы естественного исцеления. Потом начинается более глубинная работа.